Сохранились. Я теперь идем по горячим следам. 7442. Что то валяется, валяется. Все забираем, все, что плохо лежит. И вот, ты... а ты, блин. Давай открывайся. Все забрали, да? Да. Теперь сваливаем отсюда. Свали военный. Сверху ничего. Опа, опа. где просто так. Ладно. Ага. Ой. Ебучие ой. пироги. Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точно моя. Да похуй, храс! Не время! Вот такое? Штураль, что такое? Короче, что-то? Что случилось? произошло все еще это ой блин пошли знаете куда вот а так вот все музыка пошла музыка пошла кто-то меня по одному по одному с ничего нет. так вот ничего забрать нет нет ничего ну, интересно наверх получится если все ускорение нет не получится так, а теперь как спрыгнуть как спрыгнуть так а контрол а, да, ладно еще здесь разбирался атака так вот так вот. Иди ложит перед глазами. Так вот да, так Вот так Ты здесь стоишь, да? Солочка выбираем все ресурсы это уже я не хочу просто с ними сражаться просто Ваншот в голову и патит байк бегают и а вы да? да? проходим сюда что-то Я потирался. Да, вот. Все, валим отсюда поскорее. Куда идем? Куда идем? Прям сюда. А побольше назад, Ой. Надо ели. Ой. Вот так, вот, вот так, так, вот, давай, пади. Разлетались тут сволочи. Нам ну, нужно так много патронов. Все забрал, все забрал. Да. Летает, ну, сволочь, слышу. Дальше, дальше, дальше. Получится, нет Для <смех> да? Доступ разрешен. Оружие, мы доступны или нет? Недостаточно. А одного всего не хватает. Что ж, что ж, что ж. Почти, звездочка, снежок, ПМ. Вот, вот бы сейчас бы галашек или сразу крепыш Хотя сейчас, возможно, у нас будет этот вот. Сохранится? Выберите желаемые. Достаточно ресурсов для лисы. Не знаю, надо это, не надо? Надо. Лиса отправлена на склад. Хорошо, хорошо. Склада разбор. Склад инвентарь. Сифинами инвентарь, оказывается. Что поменьше вот тогда автосортировка? Вот так. Все. Будет вот, да. так. Улучшение, улучшение вряд ли хватит на что-то угодно Рукоять. Экономичная рука. Рукоять из места анализа хватает а нет не хватает ладно как-то у нас новое оружие лиса лиса нифига не пропустил а тут я пришел значит идем дальше а запрыгать можно потом вы... А, туда привели, да? В вообще-то можно запрыгнуть, но видно. Нет. Нет. Получается. Хорошо. Просто идем дальше. Ой. Просто именно дальше. Бежим, бежим, бежим, бежим. Эй, эгономик оружия. грамотно используется. Что фиг инфикция белит ваши ресурсы? Хорошо. Здесь никого не Так туда вот так не допрыгнуть сюда Потом значит сюда так тробе И сюда mm. не ну, такие агрессивные Подняться тоже можно. Угу. алпа стоит там. Там один сундучок стоит, ну, надеюсь, не там так важно. Можно так зайти. Так она должна. Даже... Как происходит? Не заметил. Наша дравнутрь зашел теперь носик теперь носик а, как-то так не все забрал М -м -м, я хотел спрыгнуть а? чего чего это что такое было Сколько там ресурсов? Можно как-нибудь пройти? Но... Чуточку здесь залутать? Да где то снова сбегаешь? Стикс с тобой Пробегусь и так хватит. Через падение проплываю. Куда Догоните Петрова. Надеюсь, мы уже близко. А ничего сверху нет. Опять эти, да, вертушки, да что только на этот раз? Так, ну да, да. Сейчас как-то не делаем. Так, так, так, так, так, так, так Вот случилось Снимаем это вот нашу Петров, Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Вот, сначала туда схожу вывернул. Вдруг эту тайную комната и Ой, блин. не ну, смотрелся точнее. Не там, где мы были вначале? Ага, то же самое. Да. Mm -hmm. Его за тут туда-сюда. Mm -hmm. Шо? Mm -hmm. Что ж, Петров? Это да твое тело или не твое тело?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 Немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назаревает проблема похуже Петрова. А что может быть хуже Петрова? На ВДНХ тебя встретит Михаил Штукхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога, каждая минута. Как понял меня, сынок. Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Выдвигаемся, выдвигаемся. Сейчас больше, конечно, сохранится не помешало. Ну, давай это место найдется. Активируйте вирозу. Одна здесь. А которую отсюда можно добавлять. Почему так резко стало темно? Еще и звук какой-то непо непонятный. Похоже, что-то грядет. Это да ты пройдёшь как Ошибка. Светяков, вы что, издеваетесь? Генерация электроэнергии невозможна. Это какой-то хоррор уже. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Но их установка активировала механизм подачи спецполимеров в систему жизнеобеспечения березы. Система жизнеобеспечения имеет четыре основных направления. Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, четыре тумбы, четыре колбы. После войны проблема с курением населения. раз я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Не встала Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. В результате мы имеем нездоровую тенденцию. Я предлагаю ввести в товарооборот опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишен вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. Произ... Такие заросли. Словно тут лет 10 никого не было. Может быть, это сбой системы гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений. Оргус стал неуправляемым и избыточным. Существует сорт дешевого. Чувствуешь, что можно легко заменить обычным... Коллектор эмигенератора. За 5-10 лет мы отучим смолить около 2 третей курильщиков в СССР. Да. Здесь вообще. Найди это, найди то. Чего? Это что за твою мать? Откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат, зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь. Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петровым сбоя победы мутировали по неизвестным причинам. Мы же отсюда пришли. Нет, мы другой. Еще один чертеж. этот раз ПМ. Окей. Вот это не чертёжа. 74,28. Не хватает. Жаль, не Расходники. Тут у нас хватает. Ну, патронов тоже достаточно кассетники Склад, разбор. Пойдем. Это что у нас такое? Улучшение. Электро. Хорошо, пойдем дальше, потом выполняется. В паркет сохранение сделаем.